Уважаемые женщины, девушки, дамы, всех женщин поздравляю от души с Международным женским днем. 8 марта. Желаю здоровья, счастья, любви, благополучия. Всего самого доброго. Всего самого наилучшего. Итак, песня для вас, дамы. Поехали. Наступает радостный, долгожданный день. Женщинам 8 марта постучалась в дверь, и улыбка нежная спрыгнет на губах сил любимого С ласкою в словах День пронзит Желание Озаряем мной Женщиной любимую Выпьем за любовь Кто не в рифмах Скажет просто на словах Поцелуем нежный За огонь в сердцах Наступит для женщин Праздник вновь. за красоту, выйдем мы за водобавок ко всему, наступил даженщий праздник Ной, с ними за горячей рубой, за здоровье крепкое за красоту, выйдем мы за водобавок ко всему, а за Доверчиво Солнышко в окно И со всей нежностью Словно как в кино Обниму Любимую Подарю тепло Праздник будет Истина будет на лицо Улыбнется И скалка В глаза Все о чем я думаю В рифах на устах Всем здоровья Женщина счастье долгих лет Милые, желанные Краши женщин, нет, это наступит Для женщин праздник новый Выпьи с ними за горячую любовь За здоровье крепкое, за красоту Убимый за добавок зиму праздник, горячий Parapara, parapara, parapara,